Здравствуйте всем любителям природы и интересующимся моим каналом Пошли настоящие грибы после обильных дождей Вылазка в лес До этого ничего не было, а сейчас обильно выросли, высыпали маслята Масленок сосновый И с этого лесочка, с этих посадок можно собрать их очень много. Есть как переросшие грибы, но в основном те, которые идут сейчас на заготовку. Вот он семейство масленок сосновой. И по, по этой посадке их просто изобилие. Вот я иду по посадке и показываю вам эти мерные маслята. То есть как раз идут под засонку, маринование но ну, мы их будем жарить, жарить и замораживать вот они, маслята дружные ребята я иду прям по этим сосенкам где их просто пресс погода отличная на небе оболочка, плюс 20 с небольшим. Но с этой посадки мы сейчас затарим полностью все наши сумки и мешки. Масленок сосновый идет во все виды обработки кулинарной. Всем удачи и хорошей грибной охоты. А мы начинаем заготовку. Вот он, масленок. Вот он. До свидания.